Ух ты и снова я александр кривола печени ребят минуточка минута бесподобной красоты коралловый пион коралл шарм это все на одном кусту цветы все на одном кусту коралловый пион коралл шарм бесподобно это он уже цвет поменял а это только зацветает цветет Бесподобная красота. Я балдею, ребятка. Ну все, ребята. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволова-Печенегий. Сегодня 8 июня 2021 год. Бесподобная красота.